Всем привет дорогие друзья. Сегодня у нас следующий день. Сегодня отдыхаем на реке про Дона. Сейчас а? скажет. У нас тут один Сусанин есть. Андрюха, потом я его покажу. Вдруг. Сегодня приехали в красивые места. Река Дон. Отдыхаем, пьем пиво. Вот, покажи печатал. там места, Андрюха. <связывается> Давай. Вот он, Сусанин. Все можно, да? да? Привет всем <связывается> из города Талдом. Мы здесь находимся <связывается> на Ростовской <связывается> косе. <связывается> да, да. Вот тут корабли ходят, тут река Дон. Кстати, они скоро будут проплывать в этом месте. Можешь заснять а -а -а. корабль. Это Марик. Да, Редай юный блогер. Белее. Привет, <связывается> на лайк и подписывайтесь колокольчик нажимать приехали Такой белый песочек, ребята Такие места классные Вообще, Дон, конечно, красивая Река, ребят Вот такая река Белоснежный песок, не знаю, там видно вам Горячий На улице 45 И красота короче скоро кстати ребята завтра едем на море на черное будем снимать показывать вам тоже красоту черного моря брюха пошел купаться и я тоже надо возьму на аквабукс возьму go Про и поснимаем ну все ребята у вас... О, Марик, вот тут надо купаться, Ну да, это прям вообще. Ага. Как это настроение поднялось? Очень хорошее настроение. А, да, хорошее. Ха <смех> ха Ну как? У да? Ну с лодки можно <смех> ой, хорошо Ты шарик, глянь на горячта Ого! Ну ка покажи её Нормально. Подождите, подписчики, забрать. подписчики. Кстати, Вайф. Подписчики. Я у вас, когда увидел Новый сезон, как мы открыли ракушку, там была <вас> жечужина настоящая. А не, фейк. <сélок> фейк? <сélок> а не фейк, я, я потом заберу эту ракушку с тобой домой и Ну, думаю, что вы обидитесь, что вы не увидите, как, как я, я ее люблю. Ну, и деду я, Жертв. Жертв. Вот такие блогеры молодые у ну, нас скоро будут ребята. Так что все. Если есть дети, подписывайтесь на канал. Марик скоро канал все сделает. Но Андрюха, короче, сделает канал. Ой, тут губак уже пошли. класс. Давай еще, Андрюха, забег номер два. <связывая> ну, да. ну, вот Марик вон там, озрельев, хорошо да. его там по колено. <связывая> <связывая> <связывая> О, епота, ребята. Скоро ребята едем на море. Поснимаем Ой, это такой семейный небольшой отдых у нас Ой, красота, отдых, да отдых надо, ну река Дона да, хорошая водичка что они увидели. Снимай. Себя снимай. Я хочу за тебя заплыть, чтобы ты снимал. И показать вот так вот. Like и подписывайтесь. <реклама> Блогер, я тебя, Андрюх, сделай этот канал. Пускай снимает. Он научится. Да, он и, и разговаривать научится уже. Не будет да. стеснительным. Нормально. бомби меня. Да. <реклама> да. <реклама> <реклама> Давай. Вот так вот. <соцентрический> Вообще, ребята, классно. Не отдых есть отдых. Вообще, молот ⁇ да, Вот это класс, классно получилось. Это парк, да? Вот что, поторопилось. Кафе, кафе. Кафе? Да. такой парк, ребята, в Семикараковке. Аллея, да? Аллея Экскурсию. Экскурсию, да, Марик? Да. Мы, мяч взяли. Вот такой заяц. А это мне интересно самый тот такой. Медведь там смысл. Что... Ну медведь не знаю. Зай, зайц. Какие фигурки. это трава прям живая или это просто искусственно? Это ае. Ага. А это где-то с ты а, это писатель Куликов, да? Да, А вот тут Марик на машине катался Ага -а Наденец самая Защитника детей Да, на машине носили А это гигантинка Борис Куликов Говорят, писатель. Не знаю. Не читал, короче. Жара стоит. Вот туда пошли. Наноси, море. пожалуйста, пошли туда. Вот, да что там делать? У нас бабушка здесь в важной машине. Да. Запарить надо. Ладно, прогулялись так немножечко. Вот, а вы не приключайтесь. Да. Во! Все, Марик, сфоткался. А да, вот там сфоткался. Давай молодец всем привет ребятушки мы уже приехали на море вот чуть дальше покажу вам само море